Сейчас разверну, выведу презентацию на экран и начнем с вами работать. Праздники праздниками, а работа работой. Экран видно, девочки? Видно. Сейчас разверну. Вот так отлично, да? Давайте сейчас проверим. Слайд следующий видно? Хорошо. Хорошо. Мы с вами сегодня у нас уже четвертое занятие. На предыдущих занятиях мы проговаривали с вами финансовые цели, о том, как их распланировать, как правильно сформулировать финансовые цели. Я получила от участницы выполненное задание, смотрела, как здорово вы справляетесь с этим всем. Кто еще не успел дослать задание, напоминаю, что вы можете это сделать. Я пересмотрю, может быть, какие-то корректировки могу вам внести полезные. А сегодня мы с вами поговорим о том, как же достигать поставленных целей. Потому что когда вы хорошо все распланировали на бумаге, красиво написали, может быть, даже нашли картинки себе, визуализацию сделали, приклеили, на этом останавливаться не нужно, нужно что-то делать дальше. И вот большой вопрос, что делать и как делать, чтобы эти цели вы смогли достичь. Именно об этом сегодня мы с вами поговорим. Что влияет на нашу цель? Есть два больших фактора, которые влияют. Это наши ценности и убеждения. Ценности могут быть абсолютно разные, начиная от личных ценностей, это только то, что ваши, и... Также влияют и общественные ценности, и семейные ценности, и э, групповые, и религиозные ценности тоже могут влиять на цели, которые вы перед собой ставите. Самое важное то, что опираясь на наши внутренние ценности, мы будем формулировать наши цели, и они для нас будут существенны. Если цель не откликается с нашими ценностями, то тогда, как бы мы ее ни поформулировали, пытались достичь, у нас внутри все равно будет какое-то противодействие. Мы будем сопротивляться тому, чтобы достигать эту цель. А убеждения – это тоже важный фактор. Мы с вами самое первое занятие начинали с того, что мы рассматривали, какие у нас есть убеждения относительно денег. И если речь идет о финансовой цели, то, конечно же, убеждения про деньги – тоже будут сказываться на том, как будет достигаться финансовая цель. Убеждения у нас есть, те, которые основаны на нашем личном опыте. Это наш опыт, который мы получили, и мы уже опираемся на него. Ну, К примеру, кто-то говорит, накапливать деньги и ложить их на депозит – это плохо, это небезопасно, потому что деньги могут пропасть. И, возможно, такие, такой негативный опыт был в предыдущем периоде в прошлой жизни, скажем так, и люди на этом основываются, они потеряли деньги. Кто-то другой может одновременно говорить, о, депозит в банке это хорошо, это здорово, у меня убеждение такое, что это круто, потому что у меня там есть или был депозит, и банк мне выплачивал деньги, мне все вернули, и я снова буду это делать. И вот на... Цель сделать накопление с помощью какой-либо финансовой услуги, конечно же, будут влиять убеждения. Кроме того, убеждения у нас еще формируются под воздействием внешнего влияния. И это тоже может отразиться на том, как будет у вас достигаться ваша цель. Поэтому, когда вы планируете, либо вы отслеживаете, что у вас цель есть, она сформулирована, вы к ней там хотите идти к этой цели, к достижению цели, принимайте какие-то действия, и что-то у вас не получается, проанализируйте, что рядом с этой целью находятся, какие там есть убеждения, это ваши убеждения, либо это убеждения, которые из вашего окружения, из внешнего влияния, какие ценности под этой целью прячутся. Вот убеждения могут препятствовать достижению цели, но могут и способствовать. А ценности чаще всего, когда нам нужно найти мотивацию, зачем мы будем достигать эту цель, мотивацию, которая будет помогать нам потом делать определенные действия для достижения цели, то тогда есть смысл посмотреть ценности, какую ценность мы получим, что мы, какие мы свои собственные ценности или потребности удовлетворяем, когда достигнем эту цель. В табличке, которую на прошлом вебинаре мы рассылали, там тоже отдельная колоночка была как раз об этом. Что я получу, что со мной произойдет, когда цель будет достигнута? Это как раз помогает прояснить нашу ценность данной цели, что мы э, хотим. Кроме того, вот, если поглубже посмотреть ценности, они подразделяются на инструментальные и терминальные. Инструментальная ценность – это польза для чего-то, это как некоторый инструмент, это могут быть ситуативные ценности. Например, ну, я оставлю перед собой цель, что-то сделать, мне нужно высвободить свое время, и я нахожу помощницу по дому, которая будет мне помогать. И это инструментальная цель, которая в данной ситуации помогает мне справляться с ведением хозяйства, например. Профессиональные ценности сюда же относятся и мои личные интересы. То есть я заинтересована в том, чтобы получить что-то или сделать что-то, это будет моей целью, и я двигаюсь к ее достижению. А вот терминальные ценности – это как раз нечто большее. Они описывают самое важное, что касается человека в целом, то, что важно для человека и ценно само по себе, ну, к примеру, терминальная ценность – свобода, или право самовыражения, или э, возможность реализовать себя в социуме. И терминальные ценности безотносительно к вашим личным задачам, каким-то интересам, но это то, что сподвигает нас делать какие-то действия, которые, ну вот мы считаем, что это важно. Вот, к примеру, волонтеры, которые считают, что для них важно быть полезными для других, помогать другим людям. У нас у кого-то включен микрофон. Анастасия, посмотрите, пожалуйста, да, если, вот, спасибо большое, потому что фонит, не слышно ничего, то это как раз относится к большим глобальным терминальным ценностям, и в обычном планировании, когда вы планируете, на вот эти тонкости обычно не обращается внимания, но когда речь заходит о том, что вы ставите перед собой какую-то большую глобальную цель, и э, у вас возникают какие-то сложности с реализацией этой цели, то просто помните о том, что нужно себя спросить, какая ценность достигается. Эта ценность касается меня, это моя личная, либо это нечто более важное, которое для меня лично это тоже важно, и я придерживаюсь этой э, ценности кстати очень здорово я знаю что многие наши участницы принимают активное участие в жизни и общины и громады и э, с другими женщинами общаются и э, посещают различные общественные мероприятия то как раз вот именно терминальные ценности они объединяют коллективы они объединяют э, несколько человек или какое-то количество людей, для достижения чего-то большего, то, что нужно для каждого по отдельности. Это то, что касается инструментальных ценностей. Мне хотелось вам об этом рассказать, и немножко в глубину зашли, но хотела с вами этим поделиться. Чтобы разобраться, как же люди достигают цели, нам интересно, что происходит с людьми в тот момент, когда я для себя запланировала, я записала, или я там продумала у себя в голове, у меня есть идея, что я хочу, какие цели я хочу достигать, и тем моментом, когда я уже поняла, что ура, моя цель достигнута, я этого добилась, я молодец. Вот здесь сейчас попробуем разобраться, что происходит в этом промежутке. И у Карла Юнга в его работе «Психологические типы» есть подразделение людей на две категории, на два типа, которыми он описывает врожденную склонность психики людей к стабильности, к переменчивости. Это врожденные свойства людей. А Скажите, вам сейчас хорошо э, слышно, нормально, потому что у меня что-то показало, что интернет не очень хороший. Это врожденные свойства человека, на которые вы, ну, как на вашу физиологию, кардинально повлиять не можете, мы просто с этим живем. Но понимая, как это работает, это дает вам возможность принимать правильные решения. О чем же идет речь? Речь идет о так называемых рационалах и иррационалах, или еще можете услышать хаотиках. Вы видите на графике рационалы, голубым цветом показана способность человека к действию что-то делать. В жизни это выглядит так. Вот, может быть, сейчас вы кого-то из своих знакомых узнаете или себя узнаете. Я планирую что-то сделать. Я долго обдумываю, потом я собираюсь. Я готовлю все, что мне нужно, все, что у меня есть, у меня все должно быть под рукой, у меня это разложено. Ну, например, я хочу какой-то рецепт приготовить. Я его несколько раз перечитала, у меня лежит перед глазами этот листочек, у меня все продукты уже взвешены, у меня все готово к работе. Я начинаю что-то делать. Я начала делать, и я методично, не отвлекаясь ни на что, делаю то, что я запланировала, либо там, то, что мне нужно сделать. Я делаю этого до полного завершения дела, когда я его завершила, я чувствую, что я молодец, я справилась, моя цель достигнута. Это рационал. Но есть люди, которые загорелись, что-то очень хочется сделать, очень быстро разогнались, просто как ураган, Uh, у них все в руках горит, это все быстро, это надо, девиз, сейчас, быстро, срочно, мы быстро это все сделали, мы сейчас, uh, так, что-то приготовить, что у нас есть, быстро сейчас мы все собрали, не хватает в рецепте, ладно, неважно, uh, начинаем готовить, можем uh, что-то делать, можем потом отвлечься. В какой-то момент нам может стать неинтересно, мы можем все задвинуть, любое свое дело оставить все, мы устали, нам уже неинтересно, интерес пропал, и потом лежит что-то долго еще нужно заканчивать делать. И эти люди – это иррационалы, это хаотики. Это те, которые быстро загораются, что-то делают недолго, и потом также быстро э, заканчивается интерес, и хочется схватиться за что-то другое. И ты понимаешь, что у тебя твое дело еще не закончено, ты его не завершил, но сил на то, чтобы закончить, у тебя уже нету. А поскольку вокруг э, классический тайм-менеджмент говорит о том, что если ты начал делать, надо закончить, надо довести до э, окончания, до финиша то, что ты начал и потом браться за следующее дело, ну и в школе, и родители часто так говорят то ты себя чувствуешь очень некомфортно, потому что ты понимаешь, что ты не можешь закончить это дело. Вот если для вас эта ситуация знакома, отпишитесь в чат, пожалуйста, знаете ли вы людей, которые готовы методично, не отвлекаясь ни на что, что-то делать, и также людей, которые быстро загорелись, до конца доделали или не доделали, и на этом все закончилось. Сейчас я у себя открою чат, чтобы мне было видно, что вы пишете. Так. Угу. Может быть, кто-то себя узнал. Напишите, вы, вы узнали себя в рационалах или вы узнали себя в иррационалах. Я вижу, что девочки пишут, но у меня в чате тишина, сообщение не падает абсолютно. Есть. Есть, да? да? да. А, ну, либо у меня что-то с интернетом, у меня чат пустой. А, давайте голосом, да? Голос слышно, микрофон, девочки, кто хочет озвучить кто узнает знакомых людей в иррационалах или в рационалах. Оленька, не молчите. На микрофончик. А, да, будем вызывать к доске. Хорошо, Оля. Я хочу сказать о том, что э, я узнала своих родителей, которые говорили о том, что все должно быть последовательно, линейно, ага. сразу сделал это, потом это, не хватайся за это, пока не выполнил предыдущее и так дальше. Вот. Я понимаю, что в работе сейчас, если возле меня нет рационала, который следит за моим поведением и готов, что сразу даже сделать это, не забыть, сделать там то, вот. дела двигаются медленнее, потому что хаос он как бы приводит. Поэтому я стараюсь окружать вокруг себя рационалами, чтобы они следили за тем, чтобы Мое творчество не перекрывало. Не заносило куда-то в сторону, заносило, да? да? Да, потому что настолько в мире все интересно, хочется сразу все одновременно делать, и очень тяжело идти равноправно. Хотя я узнала недавно теорию о том, что линейное время закончилось, началось время квантовое. Так что я живу в ногу со временем. О, супер, отлично. Я на самом деле вот именно отношу себя к хаотикам, потому что мне нужно, чтобы у меня сразу несколько проектов было. Я очень скучаю, если я занимаюсь каким-то одним делом. И действительно, когда я первый раз прочитала статью о том, что вот есть такое подразделение, я выдохнула и сказала «Ура, со мной все в порядке». Оказывается, я нормальная, потому что э, вся классика управления временем заточена под рационала, и мне было очень некомфортно. Но хорошая новость в том, что для хаотиков, для иррационалов тоже есть, можно найти подход, который позволяет справляться с планированием, который позволяет успешно достигать поставленные цели, и понимая себя, понимая свои особенности, мы можем хорошо этим управлять. Итак, как люди достигают цели, как это выглядит на практике? Рационалы обладают довольно стабильным настроением, у них это настроение быстро не меняется и под внешние причины рационал не очень подстраивается, а вот и рационал, хаотик, может у него измениться настроение неожиданно и кардинально, вот сейчас я энергично и тут внезапно у меня силы закончились, причем Uh, у иррационалов даже заранее намеченные планы могут становиться вообще неактуальными и трудновыполнимыми. Я себе могу за несколько там, дней или недель что-то распланировать. Сегодня я встала и сказала, нет, сегодня у меня так не пойдет, и все идет наперекосяк. И это просто нужно принимать, что такое может быть. Рационалам нужно сконцентрироваться на новом занятии. Рационалу нужно плавно войти в процесс, рационал не может резко ворваться. И рационалу желательно заранее запланировать, чтобы рационал понимал, была ясность, что, зачем очередность нужно сделать. Вот понимание, кстати, как работают рационалы и как работают иррационалы, очень хорошо помогают, когда вы работаете в команде. Вы можете наблюдать, кто в вашей команде больше склонен к рационалам, кто больше склонен к иррационалам, и тогда вы можете, ну, особенно если вы руководите командой, вы можете давать посильные задания людям для того, чтобы ну, неожиданно вы не перепутали, кому какое задание дать. И просто не может физически с этим справиться. Вот иррационалы, они очень быстро могут переключаться с одного дела на другое. Иррационалы-хаотики, они крутые кризис-менеджеры. Они в экстренной ситуации быстро думают, им это доставляет удовольствие, они подзаряжаются. Вот эта скорость, это их кайф. То есть там, где нужно гасить аврал, это и рационалы. Рационалу там будет сложно. А там, где нужно сделать рутину методично, внимательно, не отвлекаясь, вот сюда лучше брать рационала, это гениально, они с этим справляются. Потому что у рационала очень ровная, длительная работоспособность, у него достаточно силы, энергии, это как марафонец. Он побежал, и он бежит, у него дыхание не сбивается, они могут вот длительное время одно и то же делать. А иррационалы – это больше э, те, которые бегут короткую дистанцию, э, это не марафонцы, это стайры, им быстро разогнался, они быстро загорелись, выделили море энергии, на этом количестве энергии пошел процесс, они в этот момент уже устали, им надо отдохнуть. И вот тут хорошо подтягивать рационала, который может теперь этот огонь поддерживать, и проект может развиваться дальше. Какие бывают ошибки, связанные именно с планированием? У э, иррационалов э, мы более подробно пройдемся именно по ним, потому что, э, как я уже говорила, для рационалов тайм-менеджмент э, классический, вот там все расписано. А иррационалы себя не очень комфортно в этом чувствуют. И, к примеру, когда я знаю, что я иррационал, и моей ошибкой будет планировать по максимальной производительности. То есть я беру свои возможности на пике, не учитывая спада. И для того, чтобы корректно я могла планировать, то я должна учитывать в своих силах и подъем, своей энергии, своей силы и провал работоспособности для того, чтобы какое-то важное дело не было у меня запланировано в тот момент, когда у меня пошел спад, и я его не смогу выполнить. Иррационалы пытаются управлять настроением. Это выглядит на практике так. У меня сегодня сил нету, но я себя заставляю, я же должна сделать, я же хорошая мама, я же хороший руководитель, значит, а у меня сил нет это делать, но я все равно пытаюсь это сделать. Корректным решением будет последовать настроению, и это не означает, что вообще забросить и не делать ничего. Это означает послушать себя. Если сейчас, в данный момент, я понимаю, что у меня нет силы это делать, ну, как минимум, я могу делегировать. Ну, то, что я могу делегировать, и если это осознанно, если у меня есть хорошие помощники, ну, вот как э, Ольга говорит, что я знаю, что я могу что-то поручить команде, то, конечно же, это будет работать. Когда иррационал пытается выжать из себя максимум в э, дне своей работоспособности, обычно мы за это платим нашим здоровьем. И это дорого и это опасно. И вот в этой ситуации действительно нужно уметь прислушаться к своему ритму, нужно найти и подружиться с собой так, чтобы можно было управлять. В любом случае у вас будут и пики, и провалы вашей работоспособности, и нужно научиться отслеживать в себе эти циклы, уметь ими управлять. Иррационалы, очень часто одна из ошибок, они не замечают конец пика работоспособности, когда идет на спад. Есть целая хорошая серия индейских поговорок про «дохлую лошадь». Если вы погуглите, вы точно их найдете, либо вы уже наверняка это читали, потому что с одной стороны это очень смешно, а с другой стороны это как раз так и есть. И иррационал, который уже начинает уходить в провал и продолжает тянуть за собой «дохлую лошадь» работоспособности – это все потом весьма печально отзывается для самого же иррационала. Как корректным решением это может быть постоянно связь с собой внутри, переспрашивать и анализировать потерю работоспособности либо интереса к какому-то определенному делу, и можно переключаться с одного дела на другое. Мне сейчас становится скучно, нудно, я не могу это делать, мне нужно переключиться на что-то другое, и в этот момент я могу подзаряжаться. Для того, чтобы я не просто ничего не делала и впадала в прокрастинацию, когда нет сил вообще что-либо делать, я могу переключиться на что-то. Но а, сейчас поговорим еще с вами о планировании понимая, что мне нужно переключаться с дела на дело, у меня должно быть запланировано несколько разных дел с разной интенсивностью, разной направленности, чтобы когда я чувствую, что у меня падает пик работоспособности, я могла переключиться и взяться за что-то другое, тогда я ухожу от стресса. И, конечно же, еще одна из ошибок – отказ от другой какой-то деятельности, попытках заставить себя доделать до конца то, что начато. Это вот как продолжение к тому, что надо уметь переключиться. Если я говорю, нет, я за это браться не буду, я вот закончу вот это, а уже сил нету, а я все равно... А результативности нет никакой, это бесполезно то, что я делаю. Но я себя заставляю делать, я себя переламываю, и э, все равно пользы не будет. Поэтому поскольку попытка сконцентрироваться так или иначе не приведет вас к успеху, то э, успевайте отказаться переключиться, пусть даже на что-то менее важное в данный момент, но все равно будет результат, и вы потом снова вернетесь к тому, что было для вас главное, важное, и время не будет потеряно. Вообще зачем мы планируем? Мы планируем для того, чтобы время, это исчерпаемый ресурс, разбрасываться временем, особенно на тех скоростях, которые у нас сейчас, мы не можем. И когда у нас очень много разных задач, и это касается как женщин, которые находятся в общественной деятельности, в бизнесе, так и женщин, которые находятся в семье, нужно успевать сделать все. И как делать, когда у тебя нет сил? Да? Но тут тоже надо смотреть причину, по какой причине нет сил. Это эмоциональное выгорание, оно может быть как у рационалов, так и у хаотиков, и там другая э, методика, как себя нужно наполнять. А вот именно понимание, как мы реагируем на а, длительное выполнение того или иного задания позволяет нам вносить коррективы непосредственно в само планирование. А, и, иррационалам очень сложно планировать равномерное последовательное действие. А, корректным решением будет выделить достаточное временного пространства для маневра задачами по настроению. А, чуть позже расскажу вам, какие есть методики а, планирования. И как раз одна из методик очень хорошо подходит вот для этой ситуации, для иррационалов. Обязательно обращу ваше внимание на это. Иррационалам сложно планировать жесткие привязки работы к определенному времени старайтесь для того чтобы меньше делать себе стресса минимизировать вот такие жесткие привязки давайте себе зазор по времени немножко больше ну конечно же ошибка быть рационалом действовать ну вот как ольга говорит мама папа сказали делать вот пока ты не закончишь и это ошибочно потому что это не ваша природа почувствуйте себя поймите, как у вас это работает и подстройте под это формат жизни свой. Ну и, конечно же, совершенно нет смысла брать на себя рациональные задачи, а э, можно делегировать все э, то, что касается рационального выполнения задач. Ну, например, руководитель, вы же делегируете, допустим, там, бухгалтеру э, вести э, первичные учеты, заполнять первичные документы. Да, это скучно, да, это неинтересно, да, это нужно, без этого у вас не будет построен, там, пух, учеты действовать ваше, э, ваш бизнес или ваша организация. Но если для вас это сложно и трудно, делегируйте тому человеку, который будет это делать. И тогда у вас будет, вы будете себя чувствовать наполненными, и у вас будет выполнена работа, не будет вот этого ненужного стресса. Давайте теперь поговорим о методиках. Может быть, есть вопросы, которые касаются, вот если еще вернуться сюда, рационалы и рационалы, или как бы все понятно. Если понятно, то можем, понятно, можем переходить к методикам почему долго на этом останавливаюсь? Потому что работая на тренингах, вот буквально вчера работала с подростками, и ну, для подростков это вообще тема новая и удивительная, работая со взрослыми людьми, я понимаю, что очень много взрослых людей, которые этого не знают и которые расстроены от того, что с ними что-то не так. У меня мои ощущения были такие же самые, что что-то со мной не так, я какая-то не такая, я какая-то ненормальная, и ты себя очень некомфортно отслеживаешь этого чувствуешь. Опытным путем я научилась вот эту волну свою ловить, а потом, когда прочитала уже об этом исследовании, я сказала, боже, как хорошо, нашлись ученые, которые рассказали обо мне, какая я на самом деле. Ну, конечно, я сейчас это использую, и мне это очень помогает справляться с теми задачами, которые есть. Итак, методики работы с целями. Сейчас будет много разных методик, эти методики позволяют вам управлять вашим временем, эти методики позволяют управлять планированием, процессом планирования. И расскажу про каждую в чем нюанс, для чего. Для того, это как вот сейчас будет как супермаркет, на полочке будет много разных методик для того, чтобы когда вы будете делать свои планы, а у нас как раз Новый год на носу интересно распланировать следующий год, и вы можете потом использовать выбрать для себя те методики, которые вам откликаются. Вы можете выбрать для себя даже какой-то микс, сделать такой коктейль из разных методик, которые вы будете использовать под разные ситуации, которые вам нужны, и очень хорошо и здорово, если это будет вам помогать справляться с вашими обязанностями, задачами, которые у вас есть. Итак, самая первая методика – это распределение всех задач на, по объему на гору, на камень и на песчинку. Что это дает? Вы пишете или просто держите перед собой весь список дел задач, это может быть как на день, так и на месяц или на неделю более длительный период, и анализируя список, который у вас есть, вы распределяете по уровню сложности. Песчинки – это то, что делается меньше, чем за два часа, это нужно сделать быстро. Камни – это задачи, на которые у вас уходит от двух часов до одного дня, это более крупные задачи. А горы – это могут быть какие-то сложные проекты которые требуют последовательных действий. Гора может состоять из нескольких камней, плюс еще там какого-то количества песчинок. Гора может быть просто, в принципе, сама по себе, это может быть большое направление, ну, к примеру, горой может быть ваше там саморазвитие или изучение иностранного языка. И вы понимаете, что тогда камни в этом вашем проекте по изучению иностранного языка будет, к примеру, посещение занятий или выполнение домашних заданий. И для себя вы разбиваете ваши дела, задачи именно по вот таким параметрам. Почему важно выделять гору? Когда перед нами огромный сложный проект, мы не понимаем, с какой стороны к нему подойти, то тогда наша задача сформулировать четко, что это за гора, и разобрать ее на отдельные камни. Потому что с камушками справиться гораздо легче, гораздо проще. У вас есть гора, вы ее разделили на камни, отделили песчинки, и у вас уже появляется четкий план, как вы будете это достигать. Потому что, когда смотришь на гору, вообще непонятно, с какой стороны подступиться. И это может отодвигать от вас выполнение данной задачи. Ее не стоит бояться, ее можно просто разделить на более мелкие задачи. Следующая методика распределение ваших дел-задач по приоритетам. Точно так же у вас есть список дел-задач, вот видите, вы его расписываете для себя, и у вас есть три категории. Категория А, категория Б и категория С. Категория А – это самое важное, категория С – это менее важная И напротив всего вашего списка задач вы для себя проставляете, какой категории вы отнесете. Понятное дело, что новый день, когда вы планируете, если вы используете эту методику, вы начинаете с самых важных задач, для того, чтобы пока у нас есть силы, пока у нас есть энергия, это тоже для хаотиков очень хорошо подходит, чтобы я не распылялась на какие-то менее важные задачи, а потом у меня не осталось сил сделать то, что действительно для меня важно, то я сразу заранее распределяю себе по приоритетам, и начинаю делать именно с категории А. Еще одна методика. Вот эта методика хорошо, эта методика Эйцхака Пентасевича, она очень хорошо позволяет создавать привычку, когда нужно какое-то однотипное действие ввести себе в привычку, и я хочу приложить определенные усилия, ну там. Пить воду, заниматься спортом, читать книги или что-то еще. То есть это когда надо долго-долго-долго что-то делать, а делать не очень хочется или непонятно, как это делать, используется формула минимум 100% максимум и плюс контролер. Как эта формула работает? Когда я практиковала вот эту методику, я взяла для себя задачу написание статей. И в качестве 100% я себе поставила задачу, что это будет не меньше, чем на половинку от четвертого листа в Word написанная заметка в Фейсбуке. И я на 21 день я поставила перед собой такую планку. Но как хаотик, я же подвержена настроению, и мне надо это учесть. Поэтому у меня было еще, моим минимумом это было хотя бы один абзац написать, а максимумом это была полная страничка. И таким образом у меня была возможность... Выбирать по настроению, выбирать по э, своему эмоциональному состоянию, сколько у меня есть сил. Я могла написать один абзац, я могла написать половинку странички, ну это 2-3 абзаца, и я могла написать целую страничку. И у меня не было жесткого ограничения, то, что э, очень сложно дается хаотикам, что я должна каждый день сесть написать целую страничку, а я же начинаю себе придумывать, почему я не могу это сделать. Вот тут вступает в работу контролер. Когда вы договариваетесь с каким-то человеком, который позитивно к вам настроен, который понимает, что вам э, необходима его помощь, помощь контролера заключается в том, что вы контролеру отчитываетесь. Моя подруга проверяла, ну, она читала мою ленту Фейсбука, и она видела, выполнила я задание или не выполнила. И у меня был штраф, на тот момент это был штраф 50 гривен. Если сегодня не появился мой пост, то тогда моя подруга знала, что у нее появится 50 гривен. И меня это тоже стимулировало и подталкивало, потому что ну, это все-таки такая денежная антимотивация, которая заставляет тебя что-то сделать. И поскольку для меня это был челлендж на 21 день, в конце я поставила себе позитивную мотивацию, я пообещала себе что uh, я куплю себе Orbitrek, мне это было важно, мне очень хотелось, это была недешевая покупка, и uh, это как раз вот та морковочка мотивации спереди, которая меня манила дополнительно к uh, тому, что у меня был контролёт. Uh, ну, Поделюсь, чем все закончилось. К финишу 21 дня меня попросили написать статью для специализированного журнала за деньги, за гонорар. Гонорар был не сильно велик, но для меня это было удивительно, потому что я этого не ожидала, это было не запланировано. И месяца через полтора после того, как это все завершилось, Orbitrack мне подарили в подарок, я его не покупала, но он у меня есть, и он у меня есть по сегодняшний день. И это история про то, что если вам очень хочется что-то сделать, просто берите и делайте, найдите способ, как можно это сделать, и все очень здорово получится. И, конечно, теперь я с текстами работаю, но ну, уже и время прошло, и опыта добавилось, но именно вот этот 21 день ежедневного написания текстов дал мне свободу в работе с текстом. Ушли вот блоки, когда ты садишься и не знаешь, о чем писать. Ну, представьте, каждый день нужно что-то делать. Откуда, где брать идеи? Отлично, все находится, и методика прекрасно работает. Еще одна методика, которая позволяет хорошо планировать, это методика звезда. Вы для себя выбираете пять главных дел задач, у вас есть там список, рутины, задачи какие-то текущие, выбираете их всего 5, те, которые нужно выполнить. Остальные дела задачи можно выполнять в свободном режиме. Если вы визуализируете, вот эта методика прикольно работает с детками, потому что очень наглядно и им очень понятно. Вот мы вчера с подростками прорабатывали эти методики, и действительно они очень быстро поняли суть, в чем заключается, и на каждую... На, ну, на, на каждом лучике звездочки вы пишете задачу, которую нужно сделать, внутри звездочки можно выписать те задачи, которые выполняются в свободном режиме. И в этом есть определенная прелесть, очень хорошо для визуалов, которым важна визуализация, это работает, когда вы четко видите свои задачи, выполняя по очередности эти задачи, вы видите, как вы продвигаетесь а внутри все остается, вы наполняете, чем захочется, и тут тоже для э, людей, которые склонны к иррациональному э, выполнению задач, э, может быть хорошей мотивацией. Вот сейчас найди в себе силы сделать вот эти пять задач, которые запланированы, а уже потом ты можешь по настроению делать, что тебе захочется. Это может быть хорошей мотивацией. Но еще раз повторюсь, вот эта очень здоровая методика работает с детьми. Она визуальна, и ее можно использовать для достижения каких-то целей, которые, там, к примеру, связаны с обучением. Может быть поэтапное достижение, и очень здорово это работает. Еще одна методика, которая называется ЛЕС. Это аббревиатура трех понятий «легко», «если бы» и «смогу». А, как это работает? У вас есть список тоже дел-задач, и вы их распределяете на три категории. Легко-закрыл. Сдел... Так, у кого-то еще снова остался включенный микрофон. А, вы смотрите свою задачу и а, вписываете в «легко сделаю». А, Понятно, что то, что легко мы и так сделаем, нам не нужно искать дополнительную мотивацию. А вот сложные задачи там, где у нас есть какой-то внутренний протест или внутреннее противодействие, то можно задать себе вопрос. Вот если бы у меня был сегодня идеальный день, или если бы у меня завтра был идеальный день, я бы никуда не спешила, у меня бы ничего не болело, меня бы никто не напрягал. Я бы сделала это задание, либо, как бы я сделала это задание, если бы у меня был идеальный день. Да, и можно для себя это расписать. А, и еще одна категория. А, я смогу это сделать, но чтобы мне это сделать, что мне нужно? Какие, возможно, мне нужны ресурсы? Или, может быть, какая мне нужна помощь? И вот эта методика очень хорошо помогает э, работать э, с теми задачами, которые... Э, ну вот, сложные, которые не получаются с первого раза, там, где надо пораздумывать, как найти мотивацию, чтобы это сделать, можно использовать методику ЛЕС. Еще одна задача, эта методика, она перекликается с колесом жизненного баланса, наверняка тоже слышали, планирование по ценностям. Вы распределяете свои задачи или дела, или цели, которые у вас стоят по сферам, к примеру, задачи, которые связаны с семьей, задачи, которые связаны с карьерой, цели, которые связаны со здоровьем или с вашим творчеством. И тогда вы видите, вот чем хороша эта методика. Вы для себя написали план, вы этот план разделили в те сферы, которые для вас важны, которые приоритетные по ценностям. И если вы видите, что в какой-то одной сфере ну, прямо там 20 пунктов, а в какой-то другой сфере все три пункта, и они ни о чем, то для вас это намек о том, а почему у меня эта сфера проваливается, что не так, почему у меня здесь ничего не запланировано, либо почему у меня какая-то сфера перегружена, и что мне нужно сделать, чтобы у меня появился баланс. Кто работал с колесом жизненного баланса, тот прекрасно понимает, как эта методика работает, знаете об этом. Методика четкая структура, это методика, как правило, в, во всех классических еженедельниках, в которых есть время выполнения и список всех задач. Это ежедневное планирование, вот к этому можно подключить еще две колоночки, ресурсы и ценность результата. В ресурсы. В ресурсы вы можете вписывать все то, что поможет вам достичь, ну, сделать дело-задачу или достичь поставленную цель. Сюда в ресурсы могут быть как телефоны, координаты, электронные адреса или что-то еще, что поможет вам быстро найти нужного человека, если у вас ваша задача связана с кем-то, ну, с каким-то делом. Сюда вы можете прописать ресурсы, которые вам необходимы. К примеру, вы готовите мероприятие, и вам нужно учесть очень много различных нюансов, то в ресурсы вы прописываете, допустим, там, микрофон с усилителем или там, флипчарт, вот я как когда готовлю тренинг у меня под, там, в зависимости от работы, я в ресурсе, у меня прописано «Не забыть взять свой колокольчик». Это мой помощник на живом тренинге, и я с собой вожу. Не забыть взять с собой бутылочку с водой. Потому что, когда ты начинаешь собираться в спешке, ты можешь это забыть или там бумажный скотч, или дополнительные маркеры. И когда я это прописываю в спокойном состоянии на этапе планирования, то я на это трачу гораздо меньше времени, чем когда я в суматохе, в день, особенно если там командировка или там неожиданно подвалила какое-то внезапное задание, которое надо сделать, то это приводит к тому, что у меня уже все готово, и я могу спокойно это все сложила, собрала, и я ничего не упустила. Ну и, конечно же, ценность результата, это тоже про нашу мотивацию, почему для меня важно делать вот именно это дело или задача, какая будет ценность, что будет достигнуто, и это меня мотивирует. Если я вижу, что ценности результата нету, у меня это дело занимает в списке какое-то важное место. Стоп, а что это дело здесь делает? Может быть, его нужно делегировать или перепоручить кому-то? Да, ценность, может быть, если сейчас для меня эта ценность не в приоритете, зачем я это делаю? И тогда вы смотрите, что можно сделать, как можно переформатировать, принести или задействовать ресурсы, которые вам помогут быстрее это сделать. Ну и делегировать это вообще прекрасно. А, вот эта методика, то, что я говорила, для хаотиков прекрасно. Это называется планирование дня, блочный день. Это означает, что у вас день расписан не по жесткому времени, а день расписан блоками. Как это выглядит, к примеру? Блок дня, домашнее утро, с 7 до 9 утра. Это означает, что в это время вы просыпаетесь, у вас ваш ритуал красоты соблюдается, либо вы там собираете детей, готовите их к выходу, либо готовите мужу завтрак и отпроваживаете его на работу, и это у вас домашнее утро. Рабочее утро, даже если вы не выходите работать в офис, там, может быть, Ольга, будь здорова! <смех> То в блоке рабочее утро сюда, как правило, ставятся с высоким приоритетом задачи, потому что мы свежие, полны сил кто с утра полон сил. У меня в этом рабочем утре обычно очень спокойные задачи, потому что я более активна вечером, чем утром. И свои циклы я учитываю. Вот пик своей работоспособности, я, к примеру, на рабочее утро, я стараюсь не ставить важные встречи, потому что я понимаю, что, ну, я-то приеду на встречу, но пользы от меня будет не сильно много. Я стараюсь сдвигать, к примеру, день, с 11 до 14, либо зенит дня с 14 до 16, это вообще идеально. У кого-то, ну, жаворонки, они к зениту дня уже могут быть уставшие, им наоборот нужно снять с себя важные задачи и поставить, например, какую-то спокойную, может быть, даже где-то монотонную работу, которая не будет требовать много сил там Пересмотреть почту, ответить на письма, может быть, сделать какую-то рутинную работу для того, чтобы уже сил меньше становиться. А, рабочий вечер, домашний вечер. И а, вот как вы распишите для себя эти блоки по времени, как вы их для себя назовете, это ваш творческий процесс, это вы понимаете себя. А вот а, почему блоками? Да? А, список дел. Вы вписываете уже в промежуток времени, ну, к примеру, там, день с 11 до 14, и сюда вы вписываете список дел, которые, сюда могут попасть встречи, которые назначены на это время, и те дела, которые вы планируете сделать в этот промежуток времени. Но это не означает, что с 11 до 11.30 у меня вот эта задача. С 11.30 до 12.45 у меня вот эта задача. Хаотиком это нереально сделать. Я как хаотик, я знаю, что моя задача промежуток с 11 до 14 успеть сделать то, что у меня, а в какой очередности я буду это делать, ну, если у меня нет жесткой встречи, назначенной на время, мне не принципиально. И когда я подхожу к этому блоку, я выбираю, что я хочу, что мне сейчас откликается, что я хочу сделать. Вот для хаотиков, которым надо втиснуться в рабочий график, и привязаться, мы с вами говорили о том, что хаотикам сложно жесткие привязки ко времени делать, то когда вы разбиваете для себя блочный день, это прекрасно работает. Это позволяет вам сохранить для себя возможность выбора, выбирать между задачами, но и в то же время не выпадать из времени. Потому что у вас уже на это время, да, можно сдвигать что-то, можно передвигать, причем у вас сегодня будет вот так, завтра будет иначе, но тогда это позволяет вам все равно сохранять эффективность. Хочешь, не хочешь, тебя это вынуждает, там, внешние обстоятельства какие-то, но это позволяет тебе чувствовать себя более комфортно, не чувствовать напряжение какое-то. Еще одна хорошая методика – это правило девяти дел. Это тоже интересная методика, это хорошо работает для визуалов. Вы на день планируете не более 9 дел. В течение дня у вас есть одно важное дело, это вот у нас самый большой кружочек, это с приоритетом номер один, это самое важное дело. И вы его поставите либо на начало дня, когда у вас есть силы, либо оно может быть где-то в течение дня, когда вы понимаете, что у вас будут силы его сделать. Вы его не поставите на конец дня, потому что к этому моменту уже хочется отдыхать и не делать важные дела. Ну, к вечеру у вас важные дела уже точно должны быть сделаны. Может быть, это еще дело, на которое нужно потратить много времени. Ну, вот как мы начинали с вами с методики гора-камень, то это может быть какое-то дело, на которое много времени надо потратить. В этом же дне у нас есть три второстепенных дела, тоже либо по времени, либо по приоритету. Это вот они, наши три кружочка, чуть поменьше размером. Сначала сделали э, дело номер один важное, потом сделали еще три, и потом у вас остается пять несложных мелких дел, которые надо сделать. Если за день у вас еще остается время, да, вы быстро справились, сегодня прямо вот молодец, или хорошо пошло, все само порешалось, то у вас остается свободное время, и это время уже вы можете потратить по своему усмотрению. Хотите, Можете добавить, чувствуете, что силы остались, энергия осталась, отлично, что-то добавляйте, делайте. Но э, при планировании нужно помнить, что всегда нужно оставлять э, какой-то промежуток времени на незапланированные задачи. Жизнь показывает, что как бы вы хорошо не распланировали, вам все равно прилетят какие-то сюрпризы. И на эти сюрпризы у вас должно оставаться время. Вот э, в этой методике между мелкими задачами, между второстепенными задачами, э, если вы планируете еще с привязкой ко времени, то вы можете э, оставлять какие-то зазоры для того, чтобы там, выполнять какие-то задачи, которые были не запланированы. На самом деле вот эти все методики, их можно между собой компоновать. Сюда в эту, например, методику работы правила 9 дел можно добавить время, когда, вот, к примеру, тот же блочный день. Вы понимаете, что в каждом блоке у вас есть какое-то одно из 9 дел. Вы можете комбинировать, когда у вас есть одно второстепенное побольше дела, и один или два мелких дела. Потом снова следующий блок вашего дня. Вы переключаетесь, и снова у вас какое-то а, там более сложное дело и какие-то менее сложные. Сюда можно включать сферы, а, про которые мы говорили, и вы можете, к примеру, для себя запланировать. Вот одно важное, это уже по приоритету, а дальше три второстепенных можно выбирать из разных сфер. Одно или из разных сфер можно пять мелких дел. Что-то я сделаю сегодня для здоровья, что-то я сделаю для себя, что-то я сделаю для саморазвития, для своей семьи и, там, может быть, хобби или для работы или еще чего-то. И вы тогда понимаете, что у вас, все сферы вы прошлись, вы ничего не упустили, у вас вы гармонично идете во всех направлениях, вас не сносит в какую-то сторону. Хотя, с другой стороны, ну, вот, как там, те же самые хаотики, вы можете планировать, если вы там планы на месяц для себя строите, вы можете планировать, что в этом месяце вот там одну неделю я посвящаю вот этой сфере, вторую неделю вот этой. Вот, планирование, я раньше была уверена, что это прямо вот жесткий график, это прямо вот надо четко придерживаться, ну, все же рационалы так рассказывают. У меня было четкое предубеждение, я говорила, нет, я творческий человек, у меня вообще хаос и бардак, какое может быть планирование? Пока я не попала где-то году в 2006, наверное, на тренинг, и я не услышала от тренера... Вообще фразу, которая просто перевернула мое отношение к планированию, он посмотрела на меня и говорит, вы что, планирование, это же такое творчество, это такой творческий процесс, и я сначала не поняла, о чем это. А потом, действительно, когда я вообще просто по-другому стала на это смотреть, вот те методики, про которые я сегодня вам рассказала, это действительно колоссальный творческий процесс, вы можете строить жизнь так, как вам хочется. У вас есть эти возможности, вы можете это делать, причем вы можете это делать достаточно легко не тянуть эту дохлую лошадь, и ну почему же мне это все достается, а именно управлять вашим временем, управлять вашим вниманием, управлять вашими деньгами, в том числе, если мы говорим плюс еще о финансовых целях. И это все очень красиво, это очень здорово получается, потому что вообще зачем мы все это с вами делаем? Мы это делаем только для гармонии. Мы это делаем для того, чтобы э, ваша жизнь была гармонична и для того, чтобы вы были довольны вашей жизнью. Вы это делаете для себя, для своего удовольствия. И тогда можно смело сказать, что да, моя жизнь мне приносит огромное удовольствие. И вот сейчас э, праздники, и это все, э, зачастую это хорошее радостное настроение, и мне очень хотелось бы, чтобы в завершении сегодняшнего вебинара у вас создалась вот радостное творческое настроение в преддверии наступления Нового года, а по факту он у нас уже наступил, потому что мы перевалили через зимнее солнцестояние, уже через пару дней начнет прибавляться э, день, э, будет больше света и солнца вокруг нас, и это очень здорово, и действительно мне очень искренне хочется, чтобы в наступающем Новом году э, ваши мечты сбывали, чтобы то, что вы себе запланировали, это получилось, и дальше больше, чем вы ожидали, вы получили благ. Спасибо вам большое. Последний слайд с домашним заданием, он простой. Вы можете доздать хвосты по домашним заданиям. Файл, который рассылали в прошлый раз с вашими целями, для примера, если вы считаете нужным, вы хотите этим поделиться, пожалуйста, присылайте, электронный адрес у вас есть. Буду рада, если смогу вам прокомментировать и что-то помочь увидеть иначе, чтобы у вас это лучше реализовывалось. Как всегда, традиционно наш вебинар заканчивается обратной связью. Поделитесь голосом, пожалуйста, ваши впечатления очень хочется услышать. Я готова у себя выключить микрофон и передать его кому-то еще.